Создать пакет. Опция «Создать пакет». Как мы с вами уже поняли, что опция «Создать пакет» – это такой же регистрационный пакет, как и «Basic», «Supreme» и так далее. Только единственный момент, чем удобен этот, эта опция, чем удобно, тем, что вы... Можете набрать сами тот продукт, который вы хотите. Если в пакете Basic, Supreme, Ambassador и так далее, вам компания пакет создала, и вы не можете его изменить, то в опции «Создать пакет» вы можете закинуть все те продукты, которые вы желаете, а да, не которые вам предлагают. Единственный момент здесь, то что баллов гораздо меньше, Например, у нас с вами резерв с 60 баллов идет, через опцию «Создать пакет» резерв будет идти 39 баллов. Ну и так далее, вот видите, табличка есть, где приведена раскладка по баллам. Также вы можете зайти в регистрацию. Сделать, можете не доводить регистрацию до конца, если вы хотите понять, какие именно баллы да, при опции «Создать пакет» дает система. Вы можете зайти на регистрацию, опуститься в самый низ, где идет, где идет перечисление пакетов, и раскрыть опцию «Создать пакет». Там есть эта возможность, и вы тогда увидите то, что предлагает система, какие баллы предлагает система за тот или иной продукт. Так вот, получается, если дистрибьютор создает пакет, получается, что до продукта по факту он наберет больше, потому что минимальная сумма должна составлять 100 баллов. Вы не можете создать пакет меньше, чем на 100 баллов. Очень многие, я знаю, спонсоры подписывают своих новичков на опцию «Создать пакет». Три резерва – это у нас с вами 117 баллов спонсор получает комиссионное вознаграждение в размере 10% от общей стоимости созданного пакета, а новичок, в свою очередь, получает 5% скидку. То есть опция «Создать пакет» она дает такое преимущество, как 5% скидки от собранного пакета, от стоимости. Бонус 26 долларов, это если посчитать как раз таки, потому что больше чем 100 баллов, да, то есть 10% от 117, ну там идет от стоимости именно продукции, не от баллов, а от стоимости продукции высчитывается. Ну, то же самое, да, понимаем, что создать пакет можно только, тоже только при первом заказе, получается меньше CV, и, но при этом скидка 5% дается.